И всем привет, дорогие зрители. С вами Дин. И мы на канале Мистер Диньерс. И сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сборку. Холодное выживание. Мы остались на том, что мы сделали ферму пшеницы и морковки. Как видите, уже у нас первые посевы. Первые посевы, первая выросшая пшеница. И еще у нас есть морковка. Вот морковка. Давайте-ка соберем нашу пшеницу. И посадим новую. Конечно же. Как же без этого? Соберем пшеницу. Всю пшеницу и так пшеницу мы посадили практически вся пшеница у нас ну вся пшеница выросла и также в прошлой серии мы сделали тростник Сахарный тростник. Майнкрафт. Итак. Срубаем наш тростничок. Вот у нас тростник. Что у нас получилось? А у нас получилось посева у нас получились. Новый тростник, естественно. Вот у нас тростник. Тростник получился. Эм, какая у нас сегодняшняя тильта? Цель. сегодняшняя цель у нас сделать фармилку криперов почему криперов потому что у меня недостаточно пороха а порох как вы знаете нужно чтобы сделать оружие м могу вам даже продемонстрировать идем к верстаку вот другое оружие допустим вот винтовка вот. винтовка РС, Р-700. Для оружия нужен порох. Ну, для патрона. Нужен порох. Везде тут для, для патрона нужен порох. Вот тут три. Тут один порох. Тут три. Тут четыре вообще. А тут пять. Тут четыре. Тут, тут тоже четыре. И как видите так далее. Где-то даже 6 пороха надо. 6 пороха. У меня, как вы знаете, таких ресурсов сейчас нет. Вот гранаты. Тоже порох нужен. Пистолеты тоже для, для патронов нужен порох. А у меня его сейчас нет. У прошлой серии я его весь потратил. Опять-таки они. Ну так понимаю, они сейчас не видят, а сейчас то подавно не будут видеть. <реклама> как они же кричат, конечно. Итак, сейчас мы кошту застроим землей, нам понадобится еще песок. Мы сейчас немножечко расширим. М -м -м. Так, уже. Расширим нашу ферму тростника. Потому что, как видите, плохо все у нас идет. Ее, ферму нашу любимую продлили все нормально теперь идем уже домой сейчас никакие ресурсы мы не будем добывать мы сейчас просто выгрузимся выгрузимся эм. а потом естественно пойдем уже Искать криперов, потому что у меня нету яйца крипера. У меня есть еще зомби два и скелета одно. Даже у меня тех же пауков нету. Нету. Прости, но зато есть порох. И то хорошо. А, еще есть вот это вот. А, я не знаю, где можно добыть железо. Где можно его добыть? Я не знаю. Как, из какого моба оно выпадает, если вы знаете, можете мне написать в комментариях все время, мне это будет полезным. Где он сейчас? Можно, можем сейчас самому поискать, где он добывается. Добывается, но естественно нигде. Из него много чего делается, но, конечно же. Оно делается из кусочка железа. Кусочек железа добывается где? Вопрос. Куда из... Из... из кусочка железа делается железный слиток. А вот из него кусочка. А вот из... А он делается из... Железа. Но ни то, ни другое, ни... Ни из кого не выпадает. Так. Надо выйти. Вот. Да, вот вышли. Так. Ни из кого оно не выпадает. Поэтому сейчас мы отправимся с криперами. возьмем мы последний порох. Последний, собственно, порох. Сделаем патроны на пистолет, потому что на автомат мне недостаточно. Пистолет ТТ. Возьмем пистолет ТТ. Сделаем патроны последние. тратя, последнее железо, делаем патроны на пистолет ТТ. Крафтим патроны. Ура, мы скрафтили их. Еще также у меня остались стрелы с прошлого раза и поломанный лук. Это я сейчас не знаю, надену или нет. Поблизости вроде никого нет, можно сейчас переодеться. Потихоньку переоденемся, посмотрим, что лучше. Пусть два броня, а тут плюс одна, плюс маска, где плюс тоже одна. Ну, в принципе, ничего интересного нету. Давайте сейчас потихоньку поменяем. Буду у нас это в руках держаться. А сейчас мы возьмем наш лук, и у нас нет, нет, нет устреля. Очевидно. Сейчас найдем стрелы. Да, да, даже у нас кремния нет. Понимаете, то есть мы, мы решили из дальнего оружия. Криперов можно убивать только из дальнего оружия в основном. Но это не важно. Значит, мы все, все равно, может, мы найдем скелетов и, может быть, постражаемся. Сейчас пошлите искать криперов. Криперов а пока что не видно. А миникарки их тоже не видно. И в связи освещения это еще осложняет задачу. Нам нужны только криперы. Вот, у нас один президент сейчас. Сейчас надо прицепиться. Ну я заменю. Сейчас постепенно. Раз. Толкиваем, раз, два, три. Все, три выстрела Тельцо не выпало. Продолжаем поиски криперов. Вот раз, два, другой тоже. Бегаем и теряем меня не прияли, но убили, другого тоже, собираем наше долгоженое оружие, а зомби убиваем ручную. Ногу. Криперов, кстати, здесь много. Сейчас его потихоньку. Постепенно. Ну что? Смеча, только с меча. Патроны тока для криперов. Вот это было челюсть, что у нас скелет. Скелет выстрелил и не попал. Странный был звук, конечно очень странный. Там нам не надо. Вот так какие-то криперы есть. Не криперы, а... Да, это крипер Даже два крипера. Смотрите-ка. Берем пистолет и начинаем стрелять. Раз. Два. Последнего удара. Ничего не выпало. Естественно, ничего не выпало. Как так? Все равно обидно. Как же ничего не выпало-то? Кри Крипер нас убили, да? Щ сейчас, сейчас, стреляем по криперу. Патрон закончился. К сожалению, сколько. Не выпало. К сожалению... Выпало? Нет. Все призывы не выпало. К сожалению, вот нормально, но мы не будем нему идти, потому что мы знаем, что... Как это закончилось в прошлой серии? Мы же знаем, да? Как, как это закончилось в прошлой серии? Уже 6 пороха? на фармире из криперов, но так и не нашли заметного на нами счастливого крипера, из которого выпадет тот самый... Тот-то самое и все призыва и крипера. Зомби много выпадает, потому что зомби легко убить. Раз. Я говорю, а я говорю тебе, спасибо, дорогой мой. Спасибо, что мне поджог еще один. Там крипер у меня у есть. Не И он благополучно пропал. Да, он пропал. И видел крипера только что и он пропал. Но зато вижу паука. Хоть что-то. Может, из паука выпадет? Нет, из паука тоже не выпадет. Вот у нас пещера. Пещера, где есть железо, надо приметить. Надо здесь метку. Пещера. Делаем метку пока что. Так, делаем метку. Ну, шахта, Шахта. Шахта у нас сохранить. Сметка закрыть пока что. Вот. Шахта, конечно, спускаться мы не будем, потому что Сейчас мы переоденем маску на буню. Пойдем вот туда вот. Крик. Но все-таки не выпало то самое. таки, значит, это несчастливый криппер. Но зато 8 пороха. Хорошо. Он доходится в той стране, может, пробежаться пока что, поискать каких-то нибудь криперов или что-то вроде этого что-нибудь найти можно, они пропадают через какое-то время. Они имеют свойство пропадать. Кстати, еще яйцо. Спасибо, курица. Я не буду тебя трогать. Если это такая щедрая. Что? Яйцо у меня же сделала. Спасибо. Вот там Андермен есть. Попробуем, конечно, можно попробовать его убить. Но это может быть Плохая идея. Ибо он телепортируется. Ибо он телепортируется в неизвестном направлении от нас с вами. Хотя нет. Мы, конечно же, можем попробовать на него посмотреть, но это будет плохая идея. Нормально. Нормально? <тод 마ч�> <тод 마ч <fin> <ским> да ладно, что ли? Эм, ну это было проще, чем я думал. А, я уже думал, я умру. Оказалось, что нет. Не все так просто. Там ну, я уже здесь не был. Деревня, жители, жители до сих пор здесь остались. Их здесь много. По-прежнему продаете всякое ненужное? Кто-нибудь продает железо? Эх, никто не продает то, что мне надо. Ты кто? Крестьянин Продаешь? Нитки тоже не продашь. морковку. Мо. А можно мне украсть у вас? Морковку? Тоже украсть можно. Морковку этого тоже можно украсть. Это вот тоже украду. Понадобится, понадобится. Не будут топтать. Крестьянин. Поторговаться можно золото еще торгуешься. Представляете, какие они жадные. Самые стрелы, посмотрите, продает стрелы. Ты чего продаешь? Понятно. К сожалению, практически ничего. По-прежнему одессе разрушено. Все в разрухе. Когда я это начинал? Помните ли вы? Сколько я? Когда здесь начинал? К когда? Это было очень давно. Это было очень довольно давно. Только первая моя серия. У меня было практически никакой брони. Никакой. Только железная. И то поломанная. Не поломанная, целенькая такая. Теперь у меня алмазная броня. все есть в достатке у меня есть алмажный меч благодаря благодаря которому я все-таки убил тут того эм, эндермена сейчас попробуем подняться на крышу и посмотреть кто там есть можно может там кто-нибудь будет а, до сих пор вы возле речки вот вы понял тот самый тот момент помните Какая же это ностальгия! Надо бы подняться еще выше и посмотреть, что там еще вверху. Пошлите, поднимемся вверх и посмотрим на вид, на вид на все, что я делал. Поднимаемся наверх. Вот. Благодаря замечательной генерации... Овцы... Нет, подожди-ка. Благодаря замечательной генерации здесь все сгенерировано. А дальше у нас идет прекрасная... Мир. Уже практически давно я не видел, не видел целых 10 деревьев, хотя недавно рубил дуб, но все равно, кажется, как будто я здесь впервые. Хотя это не так. Офс и Крипера! крипера. Самого надо прийти быстрее, чем он пропадет. Крипер, не пропадай. Плиз. плис, Крипер, пожалуйста, не пропадай. Я уже скоро бегу к тебе. Крипер. Вот Крипер. А я не успел. Зарыва у меня все-таки. Может здесь будет второй крипер? Это, это здесь может германский скелет? Знаешь, возьмем щит. Эй, германский скелет, иди сюда. Германский скелет. Иди ко мне. Мой скелетушка. Кажется, здесь была очень суровая битва. Очень много голов. Масок-то поняла, они не сдирались. Мобы. И другие могут это было логично попробуем найти другую деревню может нам посчастливится найти ее хотя вряд ли поесть надо Ах, пошлите дальше подождите я помню этот момент на стриме вы помните я это уже видел, да, нет. Точно, как же я помню этот момент? Какая же ностальгия. Да, согласен, ностальгия. Помню, когда я здесь только пил, только начал выживать. И по-прежнему не нашел ничего, ну, похожего на деревню. Перепрыгнул? Так, в как. Не надо нам в... в кактус. Нам не надо в кактус. Сейчас надо аккуратно пойти искать деревню. Целую деревню. Фредс. Что такое? Сниму цель. Чего? Что, что за цель-то? Непонятно. Если, если кто-то знает ачив, какую-то ачивку, эм, э, скажите мне, я не знаю ее. Крипер. Не счастливы, как Есть многовато, обувь. Счастливый крик-ребер. слишком много. Эй-эй-эй. Это больно. сейчас умру, я сейчас умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру. Ух, чуть, чуть не умер. Так. Счастливый Крипер, ура! Спасибо тебе, счастливый Крипер. Сейчас надо поспать. Ой, как же я испугался! да. Счастливый Крипер, спасибо тебе! Сколько пороха ты не сделал? Много. Собразива Крипер. Ура! Сколько у меня здесь брони? Много очень. такая прикольная маска. И эти стрелы, ну, во все местах. Какие морж всадили. Это неприятно. Ладно, ну, хватит Шутит, Кстати, Дорн. Дорн. Ложу сюда. Знак памяти. Так. Шерсть. Нитки. Буду носить, носить вот эту вот маску с собой. Она прикольная. Броня. еще Бронежилет немецкого. Бронежилет немецкого. Два бронежилета немецкого? Вау. Бронежилет немецкого. Скоро осет Это нет, и уже не подходит друг другу. Жалко. Так, посмотрим-ка, сколько у меня стрел. О, три стрелы, три стрелы, много. Сейчас, сейчас можно сделать. Видишь, что патроны? Только так как у меня нету сейчас. Надо взять последнее железо и сделать патроны на автомат и еще сделать знаете что ничего <связать> и так было бы улучшал какой какая улучшалка прикольная такая вещичка Позволяющие делать прикольные... Эм, прикольные. Прикольные. Прикольные. Так где? Так это здесь а вот что станет техники 100 создание деталей создания оружия вот котел его железо ну. ладно ради этого ну, можно конечно по, ну пожертвовать но я не буду этого делать Ой, То есть не надо же леса. И на пистолет тоже можно сделать. Тоже можно. О, как же это прикольно. Смотрите. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я всемогущий. Да, я всемогущий. Давайте сейчас посадим... Посадим вам морковку нашу Оф. так морковка пшеница все больше ничего пусть растет пока мы попадем добывать все мы пока что берем Лук оставим, это тоже, пожалуй, уберем. Наденем маску лучше. И какой кого прикольно, а? Прикольный аж такой. Прикольный. Так, прикольный. Так, это тоже мы уберем. Это тоже. Итак. Возьмем кирку. Железную кирку мы возьмем, нам не нужны алмазы. Пойдем в шахту, ну так точнее тел телепорт еще. Прикла, конечно, возьмем. Как же без них? Прикла возьмем с собой. Пойдем в шахту, Попа... ну посмотрим, что там такое за шахта такая. Что-то такая прикольная шахта. Шахта телепорт. Вот та самая шахта. Шахта? же сундуке. Да? а мы идем бой здесь любые мобы это заряжаем заряжаем также друг другое оружие не работает потому что фок фоки убрать, не важно. неважно идем бой пока никого не вижу Вижу шерсть и скелета. Уже вижу. Какая у нас там сложность? Сложность нормальная, готова. Что ж, приготовились и в бой. 23 третий опыт. Не... Лучше не потерять. Атакуем первым и идем в бой. Меня загрелись, но это неважно, потому что маленький зомби. Наконец-то. ненавижу маленькие зомби. Железной брони. Давайте, знаете, что сделать? Так с тобой будет лучше. Что оно нормально стрелы я свои уже не найду беги беги тебя сейчас убьют ай-яй-яй больно восстанавливаем хп Сейчас будем убивать. Сейчас будем бить. Криперов бьем, не жалеем. для пистолета мы уже потратили, но для Ука тоже по потратили все, что можно. Такое ощущение как будто волны, и надо мне убить всех мобов, чтобы исполнить снова. Спасибо за мясо. Так. <музыка> Почему здесь никто не спалится? Странно. Трогать не будем. Но рядом с пустыней бегать будем. Убили одного, убили другого. Так много мобов. Я мало патронов. Я мобу мобу убивают. Прям линия, видели? Конечно, видели! По прямой линии урона. 7-6. Далее. Видимо. Надо их убивать с дистанции. Думаю, давай скелетушка. скелетушка, иди сюда. Скелетушка, иди сюда. Вот, Видимо, надо убивать с дистанции. И желательно... Стрелы есть? Есть. Хорошо, ведьмы сейчас надо обойти. Тактика обхода сейчас будет у нас. То есть, сделаем тактику кое-какую прикольную. Я победил всех! Я победил... Все! Все, борьба закончена! Борьба закончена наконец-то! Рассвет! Долгожданный Долгожданный рассвет! Все равно искать всех, всех и вся. Любой, кто станет у нас на пути, будет уничтожен. Зомби-босс? Там у зомби-босс, видели? Сколько у него было ХП? Это зомби-босс был? Овечки, овечки, овечки, овечки, овечки. Там бывают тоже не особо дружелюные патроны закончились, но есть лук. Хорошо? Постреляем с луком. Эй, скелет. Хочешь отведать себе? жару Спасибо. Итак, наконец-то мы идем мы идем мы победители мы те кто те кто побеждаем все время все время и всегда мы те кто умерли от лавы мы те кто практически никогда не умирали мы все умерли? мы те, кто? Победили. Ну, ну, Короче, кор кор кор мы победители, да. все. И почему есть так много мобов на мини-карте, ну, которые, находят ну, хотят меня убить? Что это такое? В принципе, так и есть. Даже себе стекла не сломали, потому что вы знаете, как пуля очень любит ломать стекла. И такой мотка, на который если попадешь в стекло, все, мина ми ми ми ми стекло будет, и ты может быть. Да. Мы победители. Кто-то растоптал всю мою пшеницу. Твари! Растоптали всю мою пшеницу. И все, они ее растоптали все, всю ее пшеницу. Сейчас посмотрим, что можно делать из этого. Это можно продать. Продаем. Деревня. Поторгуемся? А? Поторгуемся? Давай поторгуемся. Спасибо за сделку. какие жители очень добрые. Они очень общительные, да, жители? Да, ведь как видите, они вот отличаются сразу на все вопросы. Так, много враждебных мобов. Сколько я уже следовал? Сколько я? Как, как вы поняли, мы уже будем постепенно заканчивать с теми ресурсами, которые мы сделали. Девятая серия. Что ж. Снимаем маску.